Делать с поломанными на стенными часами отремонтировать вообще часы должны идти. Старайтесь, чтобы часы которые есть в доме шли. но есть но. В случае если часов у вас в 5 и только одни идут, то остальные могут находиться у вас в квартире. В случае если у вас одни часы они остановились, то их лучше либо отремонтировать либо выбросить. Такие часы обычно могут приводить к появлению психических болезней, к ступорозным таким состояниям, когда у человека не может принять решение, не может ответить, не может боиться чего-то, страхи могут возникать.